Всем привет! Я уж думал забыть и GTA, и GTA Online, так как все загадки были решены, и нам просто так был дан же пак. Но, не все так просто, как казалось. Честно, я уже решил, что рокстары совсем не беспокоится о своем комьюнити, и что они наплевательски относятся к своим же пасхалкам и подсказкам. Но, я честно офигел от такого расклада, оказывается с новым патчем в GTA Online, как вы знаете добавили Jetpack. но я уже про это выше говорил. И что я хотел бы вам сейчас сказать, и что я хотел бы вам показать, а то что фреска показывает выходы DLC для GTA Online, и в последнем DLC мы получим что-то просто великолепное, и у меня есть весомые доказательства об этом. Экстары не хотят, чтобы люди использовали пиратскую версию GTA или же офлайн версию, это невыгодно для компании в целом, им более интересно поддерживать онлайн микротранзакции и так далее. Самое главное для них, это чтобы люди не уходили с GTA онлайн. и из-за этого всего нам дают то, о чем мы мечтали всегда. Вернее, я даже не уверен, что мы об этом мечтали, я думаю, что просто они делали отсылки и мы думали, что это получим эту вещь, слишком сложно, да? В общем, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это фреска на горе Чили. Да, я знаю, вы сейчас скажете, мы уже все, что могли рассказали они. Но нет, я вам сейчас расскажу совершенно другое. Для начала, обратим внимание на первое изображение. Здесь, как вы видите, изображено наше любимое НЛО. И сейчас я объясню, почему мы начинаем с него. Я расставил изображение в хронологическом порядке выхода обновлений. Так вот, первое изображение отсылает к НЛО. Как вы знаете, у нас есть несколько НЛО в игре. Извините за тавтологию. Первым хотел бы обратить внимание на затонувшую тарелку, которая находится глубоко на дне, и добраться к ней, как и ко всем. Очень проблематично. Вторую упавшее ло, добавили в DLC GTA Online. Мы должны пройти очень много чего, чтобы получить доступ к нему. Еще одна тарелка, просто воссозданная копия людьми, которая служит как украшение для одной из закусочных. Но на него своего внимания нам обращать не стоит. Но есть еще три тарелки, которые летают. Одна на горячий лед, вторая над базой Занкуда, третья над лагерем Хиппи. Возвращаемся к Фриесе. Тут изображено НЛО, которое летает, и как мы видим, в нем сидит человек, или что-то живое, в общем. Но отталкиваясь от самых первых DLC, которые выходили, мы можем утверждать, что эта часть фрески отсылает нас именно к НЛО над базой Зенкуда. Почему к нему? Потому что в одном из DLC пофиксили его и добавили эффект отталкивания персонажа. Раньше на тарелку можно было просто так забраться и походить по ней, а сейчас так сделать нельзя. А да, еще добавили свет, который падает на базу Занкуда. Пока я писал сценарик видео я заметил очень занимательную деталь. На фреске изображено 5 квадратов, в каждом из них находится черточка. Как мы видим, есть два креста. Возможно, и только возможно, что крестики указывают на два разбитых НЛО. В одном из последних DLC GTA Online мы увидели, что существует еще одна упавшая тарелка, и эти два крестика показывают это. Кто не видел, вот вам небольшой отрывок видосика. Кстати, про эту тарелку мы еще поговорим, так что запомните про нее. Еще в двух квадратах есть просто две черточки. Опять же, теоретически, это отсылает нам к двум НЛО, которые действительно прилетели из другой планеты, или галактики, или что там есть еще такое там в космосе. А как вы думаете, откуда вы они прилетели, а, ребята? А теперь взгляните на третий квадрат. Там опять же черточка, только с небольшим хвостиком. Как вы думаете, что вам говорит этот третий квадратик? Почему здесь изображен X, но без верхней палочки? Это отсылает нас на базу Зенкуда, где... Люди воссоздали НЛО, и то есть это как бы и НЛО, но это как бы и не НЛО, то есть это люди создали, поэтому это не докрестик, возможно так. Я хотел бы вам задать вопрос, как вы думаете, это совпадение, что мы имеем 5 летающих тарелок, две из которых разбиты, две летают настоящие из другой вселенной, а третья тарелка FBR? Ну вот честно, я не верю, что это такое совпадение. Хорошо, вернемся к фреске и DLC. Опять же, пока придумывал как бы так поколее и правильнее составить сценарий, меня осенило. И я вот понял кое-что интересное. Сейчас услышите: а что если фреска это действительно хронометраж событий DLC? Квадратики это НЛО. И Рокстары следят очень сильно за комьюнити GTA 5. Так вот, смотрите, нас ждет кое-что грандиозное от Рокстаров. Раз уж они нам показали хронометраж выхода очень важных DLC. Вернемся к фреске. Второй квадратик с разбитым яйцом. И очень много провел времени в поисках этого яйца, так называемого. Уже мы на дне искали это яйцо, и там нашли мы самолет. Если вы помните, был один такой видеоролик. Также мы нашли яйца пришельцев в текстурах, на картинках и так далее. Но смотрите закономерность. После выхода очередного DLC, добавили в игру упавшее НЛО которая не просто так открыт. Нужно очень много времени провести в GTA Online, пройдя задание в этом DLC. Заметьте, именно в GTA Online, о чем я и говорил раньше. И только тогда, когда вы откроете миссию с упавшей тарелкой, вы увидите яйцо инопланетянина. Так, давайте перейдем к третьему квадрату. Да, да, наш любимый всеми искаемый jetpack. Я повторюсь, но, я же говорил, что мы получим его только в GTA Online. Но вот, обратите внимание на то, что мы получили его после выхода сюжетного DLC. Там был всеми любимый Лестер, его кореши и друзья. Нам также добавили в игру Делориан, самолеты, базу подземную, ракетный комплекс и так далее. Но самое главное это джетпак. Вот мы разобрали фреску, и что все это значит? А теперь я вот вам и объясню. Смотрите, у нас уже на фреске все открыто. Последним патчем мы и вовсе смогли попасть в гору Чили, и нам просто так открыли дверь Т01 и так далее. Да, нам даже дали еще несколько разных фресок, на которых очень много чего. Я вам сразу скажу, там нет тайн. Есть много разных пасхалок, отсылок, ко многим вещам и так далее. Естественно, если вам будет интересно, я сделаю видео и разберу эту фреску на части. Так и предварительно ее оценив, я уже вот прям сейчас могу объяснить, что значит каждый из этих объектов на фреске. Хорошо, возвращаемся на гору Чили. Молния, которая атакует гору, это скорее всего не молния, показ того, что вот, ребята, смотрите, смотрите сюда, это служит указателем для нас, чтобы мы обратили на это внимание, так как это хронологическая карта, в которой показано, как игра GTA Online будет развиваться и что нам будет дано. Очень интересно, что с самого верха нарисован глазик, но скорее всего это больше похоже на НЛО и объясняет концовку игры. Помните, на горе от у вот этого подножья горки написано? Кам, назад, венти закончишь гейм. И когда мы проходим игру, получаем наградную пасхалку НЛО над горой. Хорошо? И что мы теперь можем утверждать? У меня уже, наверное, самая такая вот вообще просто грандиозная желанная теория, что будет еще один крупный DLC, в котором мы будем использовать джетпаки, Делориан, вот ту машину, которая стреляет залпом ракет и так далее, в патче с пришельцами. Они такие будут летать и уничтожать нас. А пока что кушайте печеньки, пейте кофе, ешьте зефир и, и хорошо дня. Да, как-то странно очень закончил, но типа ладно. А, и, кстати, да, стоп, я что-то забыл. Не хотели бы вы рассказать, что вы думаете по этому поводу? И как вам мои находят? И да, если вам интересно было услышать расшифровку этой фрески, скажите мне, я сделаю по этому поводу видео, а если вам уж видео очень понравилось, можете просто втулить мне лайкос, хотя бы чтобы было там штучек 100, Вы помните, мы когда-то 100 собирали, круто было, да? И мне было очень приятно понимать, что мое видео было сделано не зря. Ну что ж, удачи вам, ребятки, и до новых встреч. Ребят, вообще-то видео уже закончилось. Почему вы до сих пор на нем? Почему вы не перешли, никуда не поставили лайк, ничего не сделали? Я чуть немножечко не понимаю. И вообще, зачем я продолжаю с вами разговаривать? А если вы уже ушли? А если не ушли? Давайте так, это будет пасхалка. И кто знает про эту пасхалку первое, попадет в следующее видео с комментариями или это очень странно, я немножечко не понимаю, чё, о чем мне говорить сейчас. Я просто хотел продолжить немножечко видео, сделать небольшую пасхалку, но я не знал, как это сделать, и у меня даже идеи особо не было. Ребят, а как вы думаете, вот вы сейчас остались в принципе со мной? Возможно, вы что-нибудь мне подскажете? Вы, в принципе, можете посмотреть геймплей одного офигенного DLC... Ой, DLC, господи, я уже немножечко путаю с dlc этими всеми. Вы можете посмотреть сейчас небольшой геймплей одного из модов офигенных. И если вы бы хотели, могли бы поиграть вместе со мной, потому что он мультиплеерный. Или, возможно, я сам поиграю и запишу по выживанию в зомби-апокалипсисе в GTA. А если нет, я даже не знаю, что дальше вам... Интересного такого вопроса сказать Ну ладно, всем спасибо, что до сих пор остаетесь И почему-то не закрыли это видео Да, и это, опять же, очень странно Вот прям сейчас, закрывайте это видео Только поставьте лайк, пожалуйста Пожалуйста Я же старался, типа Не, но ну я действительно старался И было классно, если вы поставили лайк Ну... Ладно, я сам выключу это видео.